Международный фестиваль молодежных телевизионных СМИ Телефлот 2016 уже в девятый раз путешествует по Волге. Свое плавание журналисты отправились 9 мая с Москвы, теперь приплыли и в Казань. Среди участников фестиваля юные журналисты. Школьники, студенты, которые уже имеют опыт работы на телевидении. Для них созданы достаточно нелегкие условия. На теплоходе им необходимо в жестких рамках создать новостные сюжеты. С монтажом теленовостей справляются хорошо, признается руководитель фестиваля Телефлот Игорь Романовский. как раз-таки хорошо, что это ограниченная территория. Для них есть возможность лишний раз побывать в таких спецусловиях. Когда забыли шнур на берегу, когда забыли батарейку. Нужно как-то выкрутиться и сделать так, чтобы а, ты вот, в, в определенных таких сложных условиях смог найти э, нужное решение. Здесь на теплоходе молодые телевизионщики изучают журналистику на практике. Посещают занятия по технике речи, монтажу, операторским искусством. Приходится нелегко, но интересно. Ведь поддержка со стороны профессионалов есть. Стать хорошими журналистами помогают ведущие специалисты СМИ. Они-то и поддерживают ребят. Все эти 10 дней фестиваля находятся рядом. Критикуют, советуют, направляют в нужное русло. Участники Всероссийского фестиваля Телефлот выполняют сложные задания, посещают мастер-классы и творческие лаборатории. Помимо этого, круизная программа включает в себя остановку в 11 городах, где также запланированы встречи с интересными людьми и коллективами. Диана Интимирова, Руслан Уразаев, Универньюз.